Ты надеешься пригласить свою пассию на свидание. Но может быть сначала ты хочешь им немного понравиться. Но как? Что же? Вот пять советов, которые растопят сердце вашей возлюбленной. Во-первых, говорите как о своих увлечениях, так и об их. Люди любят говорить о том, чем они увлечены. Они мгновенно освещают комнату с энергией о том, что они любят. Разве ты не хотел бы обсудить страсти, что занимает твой разум? Что они думают о том, чтобы делать? В чем заключается их страстный проект? Увлекательный разговор с кем-то о том, что они любят – это отличный способ, чтобы начать свидание или потусоваться. Поговорите о своем, чтобы поднять вам хорошее настроение, и слушайте, и пусть они обсуждают свои увлечения, так что их настроение тоже улучшается. Во-вторых, работайте над укреплением доверия. Уверенность может быть отличным способом привлечь кого-то. Многие люди восхищаются уверенностью. Мы все хотим чувствовать себя уверенно и комфортно с тем, кто мы есть и что мы делаем. Так что копни поглубже в себя и проявите столько уверенности, сколько сможете, когда ты разговариваешь со своей пассией. Это может занять некоторое время, чтобы укрепить вашу уверенность в себе. Одним из способов может быть начать больше разговаривать со своей пассией и чувствовать себя комфортно в мелочах. Это заставляет вас чувствовать себя некомфортно. Или скорее сосредоточьтесь на заботе о себе и поднимать себе настроение, оставаясь самим собой и делать то, что вы стремитесь делать. Это может просто укрепить вашу уверенность в себе. Номер три. Поддерживайте хороший зрительный контакт. Один из способов растопить сердце твоей возлюбленной – загляни глубоко в их мечтательные глаза на свидании. Ну, не в том странном смысле. Просто поддерживайте хороший зрительный контакт и не бойтесь смотреть им в глаза и в моменты тишины тоже, если это кажется правильным. Они могут просто воспринять это как намек на то, что они вам нравятся, особенно если вы покажете румянец и улыбку. Статья из вашего журнала Танга и «Нью-Йорк Таймс» указывает на исследования, которые показали, что длительный зрительный контакт между двумя людьми могут улучшить шансы, что эти два человека влюбятся друг в друга. Артур Арон, социальный психолог, стоявший за исследованием, сказал, что два самых больших фактора влюбленности благодаря зрительному контакту другой человек разумно, уместно и желательно. И есть также повод задуматься, они могут быть искренне заинтересованы в вас. Так что хороший зрительный контакт. Хорошая идея с вашей пассией, но это могла бы быть идея получше, чтобы усилить зрительный контакт после одного или двух свиданий. Как только вы лучше узнаете друг друга, и ты знаешь, что вы оба нравитесь друг другу, это может заставить их полюбить вас еще больше. Номер четыре. Не уклоняйся от первого шага. Помните, как уверенность часто воспринимается как нечто достойное восхищения. Что же, делаем первый шаг, часто может потребоваться немного уверенности. Так что ваша пассия может просто восхищаться вами, если вы сделаете первый шаг. И это может просто растопить их сердце, когда они увидят кого-то такого уверенно, приглашая их на свидание. Ты не хочешь быть самоуверенным, но уверенным и уважительным. Кроме того, это все равно, что срывать пластырь. Наконец-то у вас будет подсказка к тому, похожи ли они на тебя или нет с небольшим флиртом. И если ты пригласишь их на свидание, надеюсь на свидание. Номер пять. Небрежно и незаметно прикоснись к ним. Если вы ведете кокетливый или веселый разговор с твоей влюбленностью, тонким и игривым прикосновением здесь и там может заставить их чувствовать себя более комфортно рядом с вами. До тех пор, пока вы не станете совершенно незнакомыми людьми или если они выглядят крайне неуютно рядом с вами. Если вы разговаривали с кем-то некоторое время, дайте игривое прикосновение к руке или объятия, когда ты прощаешься. Они могут просто чувствовать себя ближе к вам, больше чем просто физически. Так что расскажите о своих увлечениях, посмотри им в глаза. Прикоснись к их руке, и это может просто растопить их сердце. Итак, какие советы вы бы использовали, чтобы привлечь внимание своей пассии? Сделаете ли вы первый шаг и поговорите с ними? Пригласить их на свидание? Не стесняйтесь делиться с нами в разделе комментариев ниже. Мы надеемся, что вам понравилось это видео. И если вы это сделали, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится». И поделитесь им с другом, любимым человеком или влюбленным. Подписчики могут перейти и нажать на значок панели уведомлений для получения большего количества контента, подобного этому. Как всегда, суперспасибо, что посмотрели!